всем привет! Сегодня у нас с вами новая тема. Мне поступил очень интересный вопрос очередной. Спрашивают, как работать сетевом, если мой наставник работает офлайн. Офлайн это значит работа на земле. Онлайн – это значит работа в интернете. Это очень круто на самом деле, потому что если человек работает офлайн и у него все получается, и ваш наставник достиг определенных результатов в компании, это круто. Обязательно обратитесь к нему за помощью. Пускай он вам расскажет все и объяснит, как он работает. Потому что это очень важно. Вы должны знать все методы рекрутинга, как онлайн, так и офлайн. Это первое. Второе. Представьте себе, вдруг у вас отключили интернет или сломался телефон. Но мало ли какие могут быть проблемы временные. Вы уже знаете, как вы сможете работать офлайн. Уехали бы куда-то там, за город, нет там связи. Всех соседей зарекрутировали, всем раздали каталоги, со всеми поговорили. Люди сделали заказ, кто-то может зарегистрироваться. Это, это тоже очень удобно. Поэтому обратите на это внимание. И третий момент. Представьте себе, что к вам пришел партнер, который не умеет работать онлайн или не хочет. Ему нравится работать на земле. А вы уже подкованы в этом вопросе, и вы спокойно можете этому его научить. Это же классно. Согласитесь. Поэтому никогда не расстраивайтесь вот из-за этого. Это наоборот очень хорошо. Но если вы все равно решили работать онлайн, естественно, это ваш выбор. Вы обучились работе офлайн, вы там все знаете, себе где-то там записали. Все в голове своей разложили по полочкам, все, переходим в онлайн. Если у вашего наставника нет никаких обучающих инструментов, обратитесь, пожалуйста, к вышестоящему спонсору. Потому что ваш наставник все равно работает в команде, он работает в проекте, а в любом проекте в сетевом обязательно есть обучение онлайн бизнесу. Или пускай он вас... Он представит какому-то вышестоящему спонсору и вас обязательно научит. В нашем проекте очень много обучения онлайн и очень много обучения офлайн. По обучению онлайн у нас специальная платформа, где собраны все инструменты по всем соцсетям. У нас также есть чат-боты, у нас есть автоворонки, у нас есть специальные рассылщики. У нас проходят постоянные марафоны по обучению. Поэтому, если кто-то решил начать свой бизнес сетевой компании, а именно в компании «Фиберлик», именно в моей команде, в нашем проекте. Самое Жду. главное – это желание. Если у вас есть желание, у вас все получится. Поэтому, кто захотел, кто настроен зарабатывать, пожалуйста, пишите, звоните. Буду рада видеть вас в своей команде.